всем привет друзья в данном обзоре мы познакомим вас с моделью миг 15 bis от компании eduard в 72 масштабе также модель называется bunny racer серия bunny fighter и издание двойное то есть в наборе у нас два комплекта литников для постройки данного самолета, а также дополнительные аксессуары. Приобретая данную модель в магазине Eduard, вы автоматически получаете 15% скидки первой покупки. И скидка остается у вас навсегда. Также вы получаете членство в клубе «Бани Файтер». Бесплатный вход на выставку идей e и уникальный номер пользователя. Ваш кролик писал. Давайте посмотрим, что у кролика внутри. На одной из боковин коробки можно увидеть три варианта окраски модели. Артикул BFC 009. Если кто-то будет искать на сайте производителя на противоположной стороне. Аксессуары, входящие в данное издание, это фототравление, смола и подарочная футболка. Рассмотрим содержимое. Первое это инструкция, отпечатанная на матовой бумаге. Справка о самолете на двух языках. Чешский и английский. Стандартная страничка для всех производителей с описанием летников. Всевозможные символы. Таблица. С указанием необходимых цветов для окраски данной модели представлена компания ГАНЗА. И пошли этапы сборки. Этапов достаточно много. Этапы по сборке фототравлению, маски маскированию деталей. Инструкция не сшитая, но дана вот в таком журнальном формате инструкция по нанесению декалей и окраски и небольшой рекламный проспект В наборе как я сказал ранее идет два комплекта деталей и давайте рассмотрим один из комплектов. Итак, на первом реликнике у нас содержатся элементы носовой части, канал воздухозаборника, кольцо воздухозаборника, бомбовая нагрузка, пневматики шасси, диски шасси, передняя стойка дана одним целым вместе с пневматиком, что не очень хорошо. И замены, к сожалению, в наборе для улучшения внешнего вида нет. В целом, качество ледника довольно неплохое. Даны две приборные панели. Одна с объемными приборами, вторая гладкая под декаль. Пилоны-подвесы для бомб, стойки шасси и створки ниш шасси. Так выглядит передняя часть носовая. Элемент интерьера, приборочки, спинка сидения и мелочевка. На следующем летнике содержится оперение самолета, консоли крыльев, хвостовое опер... оперение в виде стабилизаторов и руля направления, также элементы низ шасси и канал форсажной камеры. Качество опять же неплохое. Все читабельное, крылья имеют раскрой раскрой выполнен на высоком уровне имеется клеп естественно все толкатели с внутренней стороны ну и здесь их практически не видно на этом летнике у нас содержатся элементы фюзеляжа половинки дополнительные топливные баки опять же элементы форсажной камеры ну в общем-то двигателя подвесы и контейнеры с пушками либо какими-то бомбами. Точно я не знаю. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Качество отливок замечательное. Приливчики спрятаны на внутреннюю поверхность модели деталей. Также замечательный раскрой на фюзеляже. Все прекрасно выглядит. Очень-очень аккуратно выполнено. Очень тонко. В общем-то, модель, как говорится, must-have. Кто увлекается 72-м масштабом, Наверное, один из лучших вариантов МИГа в 72-м масштабе – это у Эдуарда. Так, последний литничок в наборе у нас содержит прозрачные элементы. Элементы фонаря, прицела, какое-то круглое прозрачное стеклышко, элементы. Два, которые не используются в наборе. Остекление, ну, как всегда, у Эдуарда оно хорошее. Здесь нет никаких эффектов льда скажем так да никакой морщинистости с такой выглядит очень хорошо ну и забавный такой кругленький литник. также в наборе идут декали вот такие проложены калечкой выглядит просто замечательно толщина подложки очень очень тонкая насколько это возможно в этом масштабе ну и в общем-то преломление Естественно, есть, так как у нас стеклышко выгнутая, да, фонарика. А так все довольно-таки прозрачно и хорошо видно. Переходим далее. Это были все литники в данном наборе. Перейдем к рассмотрению фототравления. Первая платка у нас содержит элементы кабины. Далее вот такая плата на фонарь, тоже плата называется а, детали кабины, но здесь в основном вот эти вот нас интересуют детали на фонарь. Ремни и тут и тут, вот таких платы у нас две штуки в наборе, на две модели можно будет установить фотоотравленные детали в кабину, но вот, вот эти элементы на фонарь даны в одном экземпляре очень жаль, но тем не менее имеем что имеем, такой вариант будет интересно установить на модель с открытым фонарем. Далее плата с элементами низ шасси, я так думаю здесь к сожалению не подписано, но далее при сборке это выяснится. Далее вот такая большая плата с экстерьером для данной модели. Здесь содержатся элементы нишшася, гидролиния для тормозов, тумбочка, стремянка и панель, по которой можно ходить по крылу самолета, заглушка на сопло и настил на тумбу. Очень все тоненькое ажурно выполнено просто замечательно. Также на один из вариантов модели можно установить вот такие закрылки, с помощью которых можно сделать имитацию выпущенных закрылок. Где-то видно, как они построены. Также в наборе идет листочек с масками для окраски одного из бортов и маски для пневматиков. Также маски на остекление, в частности на фонарь. Дополнительная маска на второй вариант модели, даны только на основные пневматики. И вот такая небольшая самоклеящаяся декаль, наклейка, не знаю, которая содержит в себе ремешки и галтер. Модель укомплектована большим количеством э, смоляных деталей. Здесь два комплекта колес на обе модели. Одна приборная панель, выполненная в смоле. Один прицел. Также выполнены, видимо, в прозрачной смоле. Качество замечательное, никаких не нужно пленок придумывать. Просто достаточно аккуратно все прокрасить и будет выглядеть просто замечательно. Далее даны части не шасси внутренние с, воздуха, с частью воздухозаборников. Левая правая, и правая половина, но даны они только для одной модели. Дальше еще одна часть кабины. Задняя стенка. Олик кабины, кресло, уж не знаю насколько оно лучше чем в пластике, по фотографии можно будет сравнить, фотографии будут у нас размещены в группе, так что переходите в группу по ссылке в описании, далее вот такой элемент не совсем понятно для чего, он немного он согнулся, но выпрямить его можно будет в кипятке, не проблема кто не видел ролик на тему выпрямления смоляных деталей, посмотрите ролик по этой ссылке. Далее тяги стоек шасси, я так думаю, но это не точно. Также выполнено все очень замечательно, все тонко, никаких лесенок, 3D печати нету, выглядит просто замечательно. Еще элементы ниши шасси, видимо, это тяга. Переднюю нишу и элемент кабины. Наверное. Выглядит очень-очень здорово. И щитки воздушного тормоза. На этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, обзор вам понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч и пока-пока.